Здравствуйте, инспектор дорожного подружной службы с полиции мало ваш документ, пожалуйста. Почему дети-то в удерживающих устройствах не находятся? Еще вопросы. М? Личная жизнь не интересует, ничего? Нет, не интересует. Страховой полюс. А что, страховой случай сейчас? Нет. Согласно пункту правил 2.1.1. Вы обязаны предъявить по закону требования сотрудника полиции документы, правильно? Вы ничего не Что забыли? Включает? Ничего не забыли? Нет, не забыл. Мама. Почему пункт Погайл 22.9 нарушили? Привозите детей без детских удерживающих устройств. Ничего не нарушил. Нарушили его? Нет. какие ваши Объясняю первые 20 дней будет 10 скидка 50 процентов то есть 1500 рублей если не успеваете то сумма штрафа будет 3000 рублей я ваши правила не акцептирую что ну да. это вам не понять вы сначала протокольчик напишите постановление не надо постановление потому... почему не надо потому что согласия нет что вы не согласны почему вы не согласны мне имеется факт у меня доказательная база имеется будете доказательную телезрецкий... базу предоставлять суде нет а где? Мне что Я ли? сейчас, как должностное лицо, вынесу постановление сейчас. Потому что у меня имеется полностью доказательства и поэтому я выношу данное постановление. Вернемся к законодательной базе тогда. Если человек не согласен, выносится протокольчик. Пишите протокольчик сначала. Хорошо. Как вы скажу. Будем делать, как должно быть. А вы сейчас что делаете? О детях думаете? Да. Вы сейчас... Выпи... у вас не пристегнуты. Но вы сейчас выпьете штраф, и ребенок месяц голодный будет. Вы так о детях думаете? Месяц голодный. Месяц голодный. Ну, да. Вы так подумали о ребенке, Если да? Они у вас даже не все, ребенок, самая все, разговор-то окончен с вами. Самое элементарное покушать, давить? покушать человек, элементарно хотя бы детей покушать, Самое элементарно, хотя бы элементарно детей... вы сейчас лишили ребенка еды на месяц, ничего не лишал. Это вы его не пристегнули. на месяц, ровно на Это месяц вы месяц лишили ребенка еды, правильно? ровно месяц он не будет ходить в садик, потому что мы не сможем заплатить, правильно, правильно, вы, его не пристегнули. вы совершаете геноцид собственного народа, да? Нет, вы да. его не пристегнули, не я, правильно? Так а вы лишили еды его. Причем тут пристегнутый? Он не пристегнутый, может покушать? Причем а без это... еды он находиться а не может. без опасности-то не думаете? Вы же не думаете, правильно? Не я. Вы сейчас только что лишили ребенка еды. Я ничего не лишал. Вы нарушили, вы обязаны поесть. А вы обязаны вынести протокол. И что дальше? Вы... У меня имеется полностью доказательная база, фотографии, все имеется. Я как должностное лицо вынесу постановление. Ну, то есть вы признали меня уже виновным, правильно? Да. Ну. А где вы рассмотрели постановление? Я рассмотрел данное постановление как должностное лицо, потому что имею право. В отношении вас сейчас будет составлено постановление. Вы нарушили пункт правила 22.9, привезли ребенка на заднем сидении автомобиля до 12 лет. Без Масочку приспустите, детского, пожалуйста. Нет, без детского удерживающего устройства и без пристегнутого ремня безопасности. Правильно? Удостоверение можно ваше? Дайте я вам договорю, пожалуйста, правильно? Не перебивайте меня. Можно так? Я покажу вам удостоверение без детского удерживающего а зачем спроса, я должен слушать пустом. если я не вижу удостоверения кого я должен слушать первого попавшего первого Хорошо. встречного не, я вам покажу, не до полного ознакомления снимайте я вам запрещаю свое удостоверение запретили запретили действительно да 20 -го. сержант Малаков Александр Вадимович Благодарю Смотрите, я вам что вы будете привлечены по части 3, 23 12.23 КУА, ПРФ Задавное правонарушение, плюс номин штраф в размере 3000 рублей в течение 20 дней будет действовать скидка 50%, то есть того полторы, если будет желание оплатить. А что у вас коммерческая организация? 60 дней на уплату административного штрафа. Если в течение 60 дней вы не уплачиваете административный штраф, то вы будете подходить под статью 2025, неуплата административного штрафа, за что предусмотрен административный арест, либо обязательные работы, либо штраф в двукратном размере. У вас коммерческая организация? Нет. А почему скидки действуют? Так по нашей главе только действует, понимаете? Ну, На значит... Я думаю, вам все понятно. Я вам разъясню ваши все права. Нет, мне непонятно, разъясните, пожалуйста. Что вам непонятно? Конкретно, конкретизируйте. Я уже все рассказал. Спросите меня конкретно, что вы хотите. А мне все непонятно. Что вам непонятно? Ну, вот вам все. ПДД принести, чтобы нарушили? Непонятно все. Вам ПДД принести? А зачем? Я вам вас ознакомлю. Правильно, документально, в книжке, какой пункт правил вы нарушили, что конкретно вы нарушили. А причину остановки еще назовите, пожалуйста. Причина вашей остановки проведение мероприятий сегодня с утра автомобиль нарушение правил перевозки пассажиров. Также сейчас их профилактические мероприятия с утра проводится, вчера было выходной день. Документально ознакомить? Вот. Я у вас нет, у вас имеется нарушение. Правильно? Нет, причина была же без нарушения. Вы сейчас только что другую причину как назвали. Как понять причина без нарушения? была? Операция вы назвали. Грязный номером пошел. <с> причину видишь, заплавал Причин много бывает. Ну какая была конкретная? Вы сказали, что операция. Я вам сказал. Документально что... ознакомите. Я не обязана, что... Обязаны. Да? По Конституции обязаны. Нет. Обязаны. Как мне ну, да. а, Позвоните, ну, вот. Мы можем позвонить сейчас в дежурную часть. Я могу набрать со своего телефона. Можете спросить, какие мероприятия там проходят? Ну, наберите и со если своего. Если у нет, я могу набрать. Наберите со своего. Вы сказали, можете, наберите. Не, ну сейчас я веду видеосъемку. также Вы снимаете меня, я снимаю вас как... А я вам запрещаю снимаю снимать. А я... Это как доказательная база в суде будет. Потом Я не собираюсь никуда выкладывать это в сети еще куда-либо. Потому что... Вы ведете себя так. Я вам все конкретно объясняю. А телефон вы, ваш делаете... состоит на балансе МВД? На балансе МВД? Да. Не, да. не знаете? Нет. А когда узнаете? Не знаю, когда вы скажете, не знаю. Ну сегодня узнаете. Сейчас дежурники позвоните. Сейчас вот еще ребенок останется второй диска. Пожалуйста, потыкайте ребенка. Вы виноваты в этом, полностью вы, а не ребенок. Вы могли хотя бы его пристегнуть для начала. А вы ни в чем не виноваты сейчас? Нет, нет. Стоите? Я кр... Ребенок Я в садик не... опаздывает. Вы Я... ни в чем не виноваты сейчас? Я на службе. службе все-таки? Да. А кому служите? Ни народу Я своему, ни детям? Операции своим. Чужих же детей не бывает, как известно. Смысле, а при чем тут Ну, а кому вы служите-то? Вот сейчас вы гнобите детей. Кому вы служите-то вообще? Я, как вы сказали, я не гноблю детей. Вы не пристегнули ребенка. Кому вы служите? Вы не ответили. Я вам уже ответил до этого. Кому? Я с вами больше не собираюсь разговаривать. Я вам все разъяснился.